Извините, приглубочайши меня, ребята. Продолжаем. Возможно, у нее проснулась совесть, наконец. Хотя какой там. В любом случае нужно быть поосторожней. А события сегодняшнего вечера ничего не меняют. А, понял. Я направился к домику Ольги Дмитриевны. Впервые за день мне. А, вспомнил. Нет, тут можно скипнуть, собственно. День, так. День третий или день.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 Алиса, Алиска, Алиса, Лиса. Лиса. Лиса, Лиса, Лиса, Лиса, Лиса, так, так. Ну тут собственно, ладно, тут собственно, ладно, подожди минутку или из нее уже с Лен договорился. Так. Знаете меня, Ольга Дмитриевна попросила ей вечером помочь. Лена, спасибо, пока. Так. Стоит посмотреть, что это. Да. Потому что это мы знаем, что это с Алисой на... Девочка вовсю отдав... отдавалась. Я отдавалась на Ногу. одну ногу она поставила на полосу. И сидела, тела подкачивалась Так, ну в принципе делаем. Это потому, что, да, ребят, это Алиса. Ну, вот, поэтому я знаю, что будет, а вы не знаете. Так что летёт, ну ладно, так очень. Какая проблема ребят, и и Нет. этой сфере. Нет. Сейчас, конечно. Ага. То так будет. Всё. Вроде я узнать не смог. Хотя, точно не знаю. Насколько я нету 60 через в На буквально три отката. Возможно даже немного тренировавшись, я смог ее сыграть. советские времена народным Будущее рок всегда она пытала слиться писать стать каждым ну, каждый квадрат, каждый трио. Каждый макодом она. Стала. Сразу спонсор Но те, что так же и те, кто также сильно открывались А день вместо ее, вместо длиннее от голова деньги. даже не будет подмены я сейчас. А плохо. Как будто может лучше. А Я не говорил, что могу лучше. Я в музыке спец, кому не балзу. Какие дела? Я не знал, о чем мне дальше говорить, раз уходить. Подожди. Что? Слышал, слышал про печерную дискотеку? Я думал, что это просто танцы. Дискотека танцы. На Слушай, Ты играешь слова, на она оттерплась. Я бы не отжил, а Что там делать-то? на руку дебилов. Дебилов. Дебилов. Дебилов. Дебилов. Можно сказать, а Харису и Гулатова, на такой наиболее меня удивила. Ясно, что ей не нравится дискотека, как таковая. А почему? А почему не хочешь? Где-то эти песни... Ты так считаешь, где бодстронус не могла раздражать. Не знаю, я там... Но я думал, что для тебя... Никогда это не было. Перебила Совершенно нечего там делать. Ясно. Ничем планирую, я тогда? Спросил я лишь для поддержания разговора. Буду репетировать дальше. А что ты репетируешь? Песни, придурок! Ты же слышал? Алиса совсем вышла из себя. Так что еще парни удачи после, пришлось бы спасаться от реально детства. А чья песня? Моя. Сама придумала? Сама. так. Вот, сказавис, неловко молчание. Ладно, тадам! Ты хочешь послушать? Я, кажется, уже слышу. Я не про это. Это я раз, раз, разыграла. Разыгралась на металле. Она была Целиком? Это только целиком. Это значит, только пробная репетиция. А, ну давай, играй. Сейчас не хочу. Да не играй. Я уже не знал, чего она от... от меня добивается вообще. Значит, Похоже, я ее рассылку. Нет, хочу. После такого логичного ожидать удара не старое облог Хочу, но Алиса всего лишь сделала обмежное лицо. Я же говорю, хочу. Вот. Тогда приходи с тебя лично, а я тебя сыграю. Для тебя. Для тебя. как трудно? Вечером же танцы. Ты же сказал, что не пойдешь. Я не с такого не говорю. Хотя, представьте, Тим действительно хотелось для крайней необходимости без в а лучше не суть Только Дмитрий, не пойду. Отплеводь на Сказала а Ладно, я пойду. Нет, Тимим можно на плохом концовке Я решил, что мер... между позор на танцы и между играть гитарею и гитарею гитаре лучше выбрать второе вот и отлично она как-то от этой от мысли о правильности вот я знал же что это будет алиса твоевская и так ну тут собственно все равно нет хотя от мысли о правильности это решение меня отвлекла музыка призывающих пионеров на обед вот поэтому я знал. Я посмотрел в сторону столов. Да, пожалуй, уже действительно пора. Голод не тетка, а большой злодядь. Обернувшись в сторону сцены, я хотел позвать Алису с собой, но она как сквозь землю провалилась. Знаете, ко когда время уйти, должен любой музыкант. Включал ей себе под нос. Пофигу, пофигу, пофигу, пофигу, пофигу, пофигу, э, пофигу. лочную станцию, молочную станцию, Алиса празднилась, вердоники. Кто сжигает дружно? А, не, мы это с вами уже читали. Я же договорился, хотя я же договорился с Алисой. Пойдет, пойдет, куда он денется? Раз наставил Ульянов. Ты то точно пойдешь мысли закинь. Конечно, не упущу случая посмотреть, как ты опростоволосишься. Тут можно остаться или избежать. Мне кажется, что тут... Э -э, Пофиг, короче, э -э, что мы сделаем. Тут останемся с вами на месте или сбежим. Тут реально все равно, что мы с вами сделаем. Ну, пускай избежать будет, но... Сославить. <связь> а, не-не-не-не-не-не-не-не, стоп. Надо, надо было славить Нет, да, не сейчас славить. Начал. Идти на танцы, о а колесе вместо дискотеки. А значит, уже пора. Через пару минут я подходил к сцене. Может быть, зря согласился, ведь общение с Двачевской уже само по себе несет опасность. С другой стороны, на дискотеку идти совершенно не хотелось. Что я, могу, что я могу там продемонстрировать? Опозорить и все. Нет, лучше уж послушаю, как Алиса, играть на гитаре. Так. Подойдя ближе, я увидел, что торта осенью на Знаете, пришел все. Алиса вторую сторону, что на зеркало. На ее цель на раз. она поняла, что за кого-то вот я тебе и спрашиваю. Ну, хотела... мы но слышно, что я всего И не стоит дождать, что здесь есть Я иду спать, счастливо. Я развернулся и нарочито медленно помогал Пока, Алиса! Эй! Алиса, ты я посадил меня за его. Не послушать. что вот, и не знаешь? что страшно Вот все знаю. Назову автору и несколько раз театром Иди, садись рядом. Я не стал вознаградить, чем скуму, и сделай рядом садись. Пусть так ложь так. Что мне останется в блоке? Да и роль между постороннего скорее подходила для наблюдателя, а не для импетитов искать ответов коему не так и не хотел, коему-то так хотелось Итак, сейчас я покажу тебе... Итак, сейчас я покажу тебе, как играть с этой Покажу Вот так сразу Что сразу? Я давно не тормоз набежал. Наверное, я лучше не знать, что видишь, когда держал, умения мои были гуром на остык. Да ничего тут сложного нет. Я внимательно посмотрел на Алису. Сейчас нам чему-то о казалось, что она, них, она просто не умеет выражать эмоции. На сколько про свой странный самоконтроль, и вот как с тобой нормально, потому что я не и теперь твоя девушка. Как только вновь включается мой верный снахальство, здравствуй, хабанка, как, как любила, говорит мама определнка. И где же а? она настоящая? Hertz, Эй! Что? Не спи давай! Ага, да, да ну так что, смотри. Смотри, что это песня, которую я уже играла, конечно. А, хорошо, внимательно. Внимательно принимать. Алиса собралась дубль и начала играть. Вот так. Вс понял. Ну, понять я, может, и понял, но вот повторить опять. Как сказать? Ничего, результат не хочет Тут она несомненно права. Только вот спать, что у меня служил быть Ладно я взял гитару у Алисы и попытался сажать первый отходы. А. Д. М. Д. -э М. И. -ж. Получилось с трудом. Батить снова, словно с в узлом. И отчаянно, если не снимать, можно положить. И у меня получалось лучше, но сейчас я не смог даже, что графер верный. Ну, сейчас подожди, сейчас подожди. Да, у своего героя сюда точно она без лопы Может, ты кушаешь? пришел к себе поднос к черту. Прошёл к себе поднос к черту, к черту, закон контентную который можно было пожимать. Ладно. Китар начала издавать дьявольский люди, больше там похожи на фонурального динозавра. Вальцы левой руки все время промахивали с ним на носу кладу. а правая, белая, не а совершенно не в ритм. Ну будем считать, что я сыграл нечто прогрессивное. Прогрессивное? Ну, дай сюда. Она забрала мне гитару и ее и ее и ее, ее рука пускали. с меня срывалась совершенно поином. Мне ночью стало стыдно за свой Может быть мастерство Алисы не дотягивало до нас в и четко, но тем не менее после веч вот этой она играла уверенно. Наверняка и прописовался немного. Понял? Закончив это, а набор противного на ей детали. Во второй раз получилось получше, однако все равно до уровня Алисы вы не залишили. Как до любого более менее способного уровня. До уровня Майкла Джексона, объясняюсь, короче, с Майкла. У него это проникнуть. Сейчас на ее фоне я не знаю, не знаю. Или вообще, я Ведь всего-то сыграть песню в три аккорда Хотя, конечно, мелодия слишком простая Я отложил гитару в сторону А Лес на секунду задумалась Ее бы первоклассник сыграл Спасибо, я старался Оно и видно Похоже, она пыталась как можно более явно показать свое превосходство. Хотя бы в умении играть на гитаре. Ну, не всем быть музыкантами, знаешь ли. Ну почему же? Алиса подняла глаза к небу. Ну почему же не всем быть музыкантами? Хотя тебе-то точно не, то, не совсем. Это почему еще? Тебе бы со ты бы себя со стороны послушал. Я уже начну жалеть, что вообще пришел сюда. Ну ладно, ну ладно я. Зачем-то Алисе. <къех> Ведь так понятно, что гитарист из меня никудышный. Естественно, естественно. Но есть практиковаться. Будешь практиковаться, значит. Не знаю, может и буду. Хотя сейчас не было точно не до гитары. Незнаком мир, Невозможность выбраться отсюда. Все это куда важнее, чем глупые споры с Алисой внезапно я почувствовал Эх. Эх, обидную жалость к себе и апат... и апатию проявляло желание поскорее уйти отсюда забыть его не вечер Покрасно. эти чувства оставили противное ощущение и остров необходимо сделать или на худой конец сказать грубость как будто от этого что-то изменится чего? от того что я научусь играть на гитаре да не научишься так побричишь пару дней и бросишь спор слова алисы ранее меня в самое сердце Фух, алиса как ты могла такое сказать, сказал ну знаешь что а ведь она должна знать какой я в суть какой ей какой ей в сущности до меня дело то а? и я так реагирую просто потому что это правда или не Потому что это правда. Или потому что эту правду в словах в слова обличила именно Алиса. Человек не может себя уметь. Наверняка не может. Хоть, ну, хотя что-то он должен уметь. Что-то уметь он должен. То есть ты хочешь сказать, что я ничего не умею? Спасибо за прямоту. Ну, откуда же я знаю? Да я... Я что? Рассказать и про навыки работы с компьютером... Про непрочитанные прочитан, про книги или просмотренные фильмы. Ладно, бессмысленный разговор-то. Само собой. Ты бы тебе бы точно весели. Тебе бы только веселиться. А тебе что, только бы, а тебе бы только унывать. Ой, ладно, брось. Я спрыгну со сцены и уверенными шагами направлюсь против концерта на площадке. Ну, ну иди, иди, Послушай вслед крик Алисы. Ну иду, иду. Прошупел я себе под нос. Дорога вывела меня на площадь, <coughs> посреди которой стоял славя и весело размахивала местелкой. Ой, Семен, привет, а я думала, что все уже спят. Нет, а ты что здесь делаешь? Убираюсь вот после дискотеки. А вот ты почему не пришел? Да просто у меня концов с А где был я.. У меня не было ни малейшего желания рассказать Славе, что в тот момент, когда как весь лагерь развлекался на площади, я позорился на сцене с гитарой в компании столицы. Гулял. Понятно. Но теперь все стоило прийти. Было весело. Рад за вас. Сейчас просто за сегодняшний день я изрядно спотел. То ли от волнения, то ли виной тому была душная ночь. Слушай, а ты не знаешь, где можно здесь можно помыться? Да, конечно, сейчас идешь прямо, потом чуть налево, по дорожке по дорожке и направо. Увидишь там баню. По так, сейчас идешь прямо, налево, по дорожке направо и идешь прямо. Там видишь баню. Прям как я, тебе объясняю. На Прямо, налево и по дорожке, направо, там видишь баню. Может быть тебя приводить? Не, не, не, я, не, не надо, я сам найду. Совершенно не хотелось лишний раз е ⁇ напрягать. Я шел по лесной на тропинке. Прямо, что указал Славя. Вот так нетерпимо чешусь. Прямо, прямо. Интересно. как я этого не замечал раньше. Да и больше. И даже более интересно, что я еще и не замечал. Если так пойдет дальше, то придется остаться в этом мире на совсем. Навсегда. Не сейчас. Я пройду концовку, сейчас осталось за Семёна, за, за, за Алису я пройду от концовку. Останется только у меня за Семёна, за Мику и за Юлю. За трёх персонажей пройти. Мне сто, мне слегка Меня слегка передёрнуло от этой мысли. А скорее даже от того, что она не вызвала у меня никакого ужаса или даже просто страха. И как будто это естественно развитие событий. Из-за деревьев показалось здание бани. И почему пионеры моются именно здесь? Хотя, кажется, Ольга Дмитриевна говорила... Не говорила, что-то про ремонт душевых. После той... После той серии с электроником. <кхе> <кхе> <кхе> Ладно, что ж теперь? Терять. Я обыск вымылся, благо в бане не нашлось и мыло, и через полотенце, и на улицу, и полной грудью... Вдохнул заметно посвежавшую ночью в ночную воздух. Как же все-таки состояние чистой физическое способствует отчаянию и духовному. Все проблемы, если исчезли, то, по крайней мере, стали менее важными, словно грязь тягала. Водой из души смыла тревогу. Внезапно меня напала сильность вода, и я, вытирая на наден... навернувшись на... И я, вытирая, навернувшись на глаза, слезы медленно побрел по направлению к домику вожатую. Но не успел сделать пару шагов, как из пустов буквально в метре от меня выскочила Алиса. «А, ты, ты что здесь делаешь? Умылся, как видишь, не придя в себя, она продолжила. Ну и что? Не знаю что. Зачем ты так говоришь, если не знаешь? Вся моя умиротворенность мне куда-то исчезла, ассасин уже до да устал ладно если не против э, подожди что еще если там на сцене ты подумал что ну я просто не хотел тебя как-то обидеть или что-то такое все нормально я не обиделся я просто умею играть на гитаре и все в этом нет ничего страшного многие люди не умеют кстати я свою гитару убрал все последний раз помню еще до отнюдь до 23. Я чувствовал, что в моем голосе слишком явно сейчас ногти не довольству. Но оставиться никак не нужно. Наоборот, хотелось высказаться и все прямо здесь и сейчас. Не умеешь? Это точно? Алиса явно сдержалась, чтобы не засмеяться. Ой, ладно, надоело. В этот раз нас на по нас, меня достать. Еще немного и я бы собак на клип. Или что даже еще? Даже, что похоже. Подожди. Отстань же а. Алиса шла за этот раз пыталась, в, Но в этот раз пытаться остановить. Ну, ведь я правда ничего такого не хотела. Словно какая-то неведомая сила заставила меня развернуться к ней. Хорошо, теперь я могу идти. А, да, конечно. Начнем мне показалось, что все сеть дымы Алиса с виноват выражение выглядела очень красиво. Действительно, если заклеить ей рот, чего улыбишься? Хотя, да нет, просто подумал, что если бы ты была повежливее, то что? Такие фразы обычно не просто не принято заканчивать каждый, хотя не додумать в меру своих интеллектуальных возможностей. То ничего. Ну раз нет уж, раз начал, то договаривай. Да, нечего тут договариваться, к тому же я и устал. Спать пойду, пока, Алис. Ну-ка, стой. Не вынуждай меня бегать от тебя. Все равно не убежишь. Возможно, и так весь за... Се... Ведь за сегодняшний день я слишком устал, а уж после бани желания бегать не возникало и подавно. Так, сейчас, извиняюсь, ребятки. Извините. Сейчас. Белый не возникало и по и подавно ну так что что если бы я была повежливее то что попробуй и сама сама и узнаешь да с какой стати ради я ради такого дурака как ты ну не попробуй тогда не тогда не знаю я я -то тут причем я глубоко вздохнул и медно поплёсся в сторону площади так стоп сейчас, <свас> <свас> <свас> а тогда бы, а ты бы тогда что, брось ей не обращалась, не оборачивалась, <свас> ну если бы я это, то ты бы не понимаю, о чем речь. Не понимаю, о чем речь. Ну, давай думать, что, е что я бы, если тебе так будет легче. Придурок. Крикнула Алиса и быстро зашагала к бане. <coughs> Площадь сверкала чистотой немецких дорог, которые, по преданиям тех лет, мыли шампунь. О, кстати, реально сверкает. В отражении можно увидеть Генду. Можно увидеть... Это дерево с фонариком. Можно видеть фонарик этот. Можно видеть эти три столбика, кстати, тут вот столбик и тут столбик. Ну и Славя. А я только спорил с Алисой и все. И зачем вообще спрашивается? Как будто была в этом какая-то необходимость. Да ее поведение в другой ситуации я мог бы практически с уверенностью сказать, что ей что нравлюсь и а за подобным Хансом Алиса просто скрывает это. Хотя сейчас совершенно не до этого. Ну да, скорее, не до отношений, не до любви, не до чего. Может, она не человек вовсе. Ну, а если бы была человеком, и все происходило бы в реальном мире, я решительно отогнал тебя от эти мысли и направился в дом к пожатой. Усталость села свое. Гвоздь звери меня словно остановила невидимая препятствие. Ольга Дмитриевна, точно сейчас будет интересуется, где я был и почему пропустил дискотеку. Даже скорее устроить опрос при страстии. Впрочем, учитывая отсутствие на танц еще и Алисы, нетрудно было догадаться, что прогуливали мы вместе. С другой стороны, стоит ли вообще раздаться, что вместо дефтеки Алиса укреплялась в игре Нигдаре, а я в саморефлексии. В принципе, ничего такого. Если уж я и прогулял, то, возможно, по каким-то каким своим причинам. По каким причинам хотя Так что, в то же... Но в то же время мне казалось лучше промолчать. Ладно, шупа взъять. Я глубоко вздохнул и поднял ручку двери. Потянул. Внутри меня ждала Ольга Дмитриевна, одетая в платье. Начну. Итак, Семен, где же ты был? Я... Так. Сейчас. Придумай другое оправдание, блин. Придумывание оправданий в Семене это то, что... Придумать другое оправдание. Я гулял один, да. Ладно, не столь важно, где я. ты был. Почему не пришел на дискотеку? Ну, не ну, знаю, честно говоря, я не особый любитель танцевать. Да. Ну и что? Это же общее лагерное мероприятие, а значит, на нем должны присутствовать все пионеры. Она внимательно посмотрела на меня. В крайнем случае посидел по сторонке. Извините. Я вздохнул. Ладно. Сместилась вожатая. А теперь быстро спать. Кажется, все обошлось. Я только оборачивался, ворочался, но сон никак не как в голове крутились мысли о музыке, о гитаре, о музыке, о гитаре и лизе. Интересно, смог ли я. смог бы я стать профессиональным музыкантом? И так уже мне хочется. И так ли уж мне хочется и бы стать. Хотя с чего это вдруг? Хочется. Конечно, весело бы было, но ну, не более того. может быть все дело в алисе она ведь правда она, как энергичный вампир все сутки под чувством. скоро глаза начинают спать закрываться и я через некоторое время провалился в сон день четвертый Я внимательно посмотрел на Алису и тут же вспомнил вчерашний вечер. Ее странное поведение, нашу ссору, ссору. Но сейчас она оказалась такой же, как всегда. Может не стоит тогда ничего говорить. Хотя, наверное, я и не собирался. В конце концов, за ночь. все за ночь прошедшие. А, блин. Ребят, извините, ну, это конец. Эм... Тут сохраняемся. Это день четвертый, кстати, для кого-нибудь секрет. Мы ну тут, ребят, с вами сохраняемся. И давайте до следующих дней и серии в бесконечном лете. Пока-пока. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах. Пока-пока. 32 минуты уже как обещаем.